Очень важно, э, как бы на, на самом деле, когда как бы мы говорим о том, как вот прийти к пониманию того, чем нужно заниматься, э, на самом деле нет ничего проще, чем понять, э, в, чем, в чем главная жизненная стезя твоя. Нужно просто ответить на вопрос, что тебе действительно интересно, что тебя будоражит, то есть, э, что тебя ну, по-хорошему возбуждает, в плохом что, тебе, э, что у тебя получается э, с тем, что, что интересно. То есть, как бы воронка такое представляет, да? То есть, разбираемся с тем, что интересно. Затем э, пробуем этим заниматься. Возможно, мы просто не пробовали по-настоящему. То есть, может быть, вы как бы оп, а нет. То есть, надо как бы ну, действительно распробовать вкус, покатать э, это, это занятие. Uh, не представить, что ты им занимаешься действительно заняться. Им. Или да. Ну, опять же, может быть, это и не оно. То есть надо как бы попробовать другое. Потом третье. Пробовать. Главное, как бы не не сидеть и думать, что Господи, я хотел сказать о том, что когда вы надеюсь что рано или поздно вы найдете то, чем вам нравится, и то, что у вас получается. Важно заниматься, ну, как мне кажется, это все, что я говорю, это абсолютно... Дисклеймер. Да, это субъектив. Мне кажется, очень важно заниматься не этим не с потребительской стороны, а со стороны конструктивной созидательной. Надо пытаться всегда это как-то вот не только в себе впитывать, но и что-то отдавать. Потому что ну, вот лично в моем случае, если я ничего не генерирую, если я ничего не произвожу, а только как бы, где-то это у меня оседает, то я не очень понимаю, как бы, для чего все это делаю. То есть мне кажется, что вот этот позитивный, позитивистский такой вот момент, как бы энергии, через себя да, и отдавать он, он важен.